Дорогие друзья, сегодня у нас, короче, будет мини-тест, мини-обзорчик на вот такие вот чудесные, супер-пупер, мега-крутые спички ветра вода, супер-пупер защищенные. Собственно, вот они, они у меня в руках, вот они, вот они, вот они, вот они, вот а они. Буду... У нас, короче, нифига не получилось зажечь этот костер, мы прибегли к небольшой хитрости, к ветра вода супер-пупер устойчивым спичкам. Держи, снимай. Yeah. Шу ты нет? А, нет. Ты не Давай, один раз ты, один раз я. Давай, все. Так, вот. В комплекте здесь шесть спичек. Супер-пупер ветра, вода, супер устойчивых. Пять. нет, шесть. Шесть, шесть. Смотрите. Они вот такие вот начиненные чем-то непонятным. Блин, реально. Сейчас, мы, ах, комары. Класс. Собственно, вот они вот такие вот. Вот они, вот они. они. Вот они. Сейчас достаем Огнева. Огнева, которая здесь тоже идет в комплекте. Вот такой Себя, вот, как наждачка. Собственно, да. выглядит как ядерная боеголовка Да, быстрее, сейчас сжигаешь. Сейчас попробуем. Йо, это не... как петарда. Да. Ты так. знаешь? А Ну-ка покажи, покажи. Офигеть! Она реально как петарда. Блин! Не вся спичка, там О, -о, -о. Штука, нифига помню. себе Длин, пошло, я, пошло, я, пошло, я, пошло, я, пошло, я. пошло, пошло, пошло. Ветки убирайте, не надо чтобы ветки были. Не вот убрать, это... А, я нам пустой все равно толку. Эй, я да хочу, я попробую. Где Огнива? Ну. меня? Пока... Так. я не на. Надо. Надо. Надо. Надо.